Доброе утро, дорогие мои друзья. Сегодня мы продолжаем цикл наших видеопередач, и я все-таки сегодня продолжаю о том, как всю жизнь я борюсь с мигренью. Вот я вам в жизни я поняла, и когда действительно для нашего организма это все играет очень важную и хорошую, благоприятную, благоприятную играет роль. Вот. Сегодня мы с вами рассмотрим э, с этой книги, вот я вам говорила, вот эта книга у меня. Да. Сегодня мы рассмотрим, обязательно ли употреблять мясо. Очень многие об этом говорят. Многие э, говорят, что э, есть как и приверженцы, так и те, которые не воспринимают этого. Значит, Сейчас я с вами поздороваюсь, чтобы мне знать, кто, и пишите Пишите свои вопросы. Пишите вопросы, вопросы. Итак, поговорим о мясе. В 40-х годах 20-го столетия ученые исследователи исследовали связь между жировым обменом в организме человека и возникновением атеросклероза. Доказано, что в странах, где потребление животных, жиров и мяса минимальное, Атеросклероз почти не наблюдается. Зато сильно развит атеросклероз в обществе, где эти продукты потребляются чрезмерно. Механизм возникновения атеросклероза непростой. Здесь следует учи учитывать многие факторы. Состояние нервной системы, употребление табака и многое другое. Однако можно с уверенностью сказать, что калорийная пища, насыщенное продуктами животного происхождения, является первостепенной причиной атеросклероза. Возникает вопрос, так же необходимо человеку употреблять мясо, и обязательно ли оно для правильного функционирования организма? Этот вопрос вызывает как много, очень много споров. Мясо — это высококачественный белок животного происхождения. Он дает силу. Утверждает, как утверждает общественное мнение. Одни врачи-диетологи советуют употреблять большое количество белка, 100-120 грамм в сутки на одного человека. Другие считают его слишком вредным. Тут нелегко установить норму, хотя определенные указания дает нам сама природа. Например, женское молоко содержит только около 7% белка. В то время, как у взрослого человека содержание белка в рационе доходит до 20%. Эти факты заставляют нас задуматься. Сейчас позиция официальной медицины следующая. Среднесуточная норма белка 1 грамм на 1 килограмм живого веса для человека. Человек, имеющий вес 70 килограмм, должен употреблять 70 грамм белка в сутки. Причем не менее... Половины количества белка должно быть животного происхождения. Мясо, рыба, яйца, молоко, молочные продукты. Остальное может составлять белок растительного происхождения. Хлеб, каши, бобовые, картофель и тому. И, и так далее. В наше время, по сравнению с довоенным периодом, значительно возросло потребление мяса. Некоторые врачи-диетологи также считают, что современный человек нуждается в потреблении большого количества мяса, чтобы справиться с безумным ритмом нашей жизни. Это может звучать парадоксально, но мясо содержит скрытые стимуляторы, то есть вещества, которые во время его приготовления, испаряются и возбуждая своим запахом центральную нервную систему подобно кофеину дает кратковременное чувство удовлетворения нужно признать что мясо как источник полноценного белка оказывает определенное кроветворное действие творог также содержит полноценный белок однако люди предпочитают мясо причина заключается во вкусовых привычках Измеряя длину волн, исходящих от различных продуктов питания, ученые установили, что твердые сыры, белый хлеб, отварное мясо, копчености, кофе, шоколад, чай, варенье имеют очень низкий уровень излучения. А консервы, маргарин, водка, химические лекарства, за исключением некоторых антибиотиков, не обнаруживают никакого излучения вообще. Мясо непосредственно после забоя животного еще показывает излучение, а через некоторое время его излучение падает до нуля. В отличие от вышеназванных мертвых продуктов, свежие фрукты, овощи, зерновые, молоко, творог, настои из трав имеют наивысшие показатели излучения. Интересно, что сушеные травы и фрукты после размачивания их в воде возобновляют свою первоначальную силу излучения. Таким образом, вывод напрашивается сам, и комментарии излиш, излишны. Доказательством того, что вегетарианская диета с большим количеством свежих овощей и фруктов может считаться идеальной для человека, имеет наибольшее благотворное радиационное излучение, служит пример уже упомянутого ранее племени Хунзы самого здорового и наиболее долговечного народа мира его главным продуктом питания являются свежие и сушеные овощи и фрукты молоко молочные продукты из свежая из свежемолотого зерна хунзы пекут прелестные лепешки и едят их теплыми сахар и рис они не употребляют вообще соль и в очень ограниченном количестве мясо и вино периодически, только во время больших торжеств. Зато хунзы часто готовят каши. Подобная система питания встречается у народов Балкан и Грузии. И наоборот, эскимосы, в меню, которое состоит преимущество из мясных блюд, уже в молодом возрасте подвержены болезням старости, то есть атеросклероза. И прежде всего э, склероз. И средняя продолжительность жизни эскимоса – 30 лет. И так можно утверждать, что потребление мяса не обязательно. И в сегодняшние времена не рекомендуется. Вместо этого на первое место должны э, выходить фрукты, салаты из свежих овощей, творог, черный хлеб. и жиров – это растительное масло, не более 30 грамм в сутки на одного человека. Потребление яиц, мяса, конечно же, речь, речь идет о чистом мясе. Рыбы, масло, соли, сахара, сладости, варенье, мармелада. Необходимо ограничить до минимума. Крепкий чай, кофе, какао и шоколад исключить вообще. Зато мед очень полезен для здоровья. Употребляя этот целезный, целебный продукт, ежедневном небольшом количестве мы поставляем в свой организм очень много витаминов и микроэлементов также вот сейчас речь идет о хлебе будущего вот мы с вами сейчас об этом и поговорим что такое хлеб будущего ну как говорится хлеб будущего это не только наша мечта благое намерение но это может быть в конце концов когда-то и стать реальностью. Значит, хлеб будущего это хлеб из зерна, из проросшего зерна. Молотое зерно при длительном хранении теряет свои питательные свойства. Поскольку в нем проходят химические процессы. А вот если мы возьмем зерно и поставим, оно прорастет, в нем будет очень много питательных веществ, микроэлементов и витаминов. Хлеб лучше всего выпекать из проросшего зерна. Это тому, кто занимается своим организмом. вот С этой целью что, мы, что надо сделать? Заливаем зерно чистой водой при температуре 17 градусов Цельсия в количестве, равном весу зерна, предназначенного к выращиванию. Через определенное время при соответствующей температуре и достаточной вентиляции активизируются ферменты, содержащие в зерне, и начинается прорастание. Этот процесс повышает содержание ферментов и витаминов в зерне вырабатывается даже некоторое количество витамина С, которое в зернах обычно нет. Через 4-7 дней такое зерно содержит около 50 мг витамина С на 100 г сухого зерна. Уже через 48 часов прорастание вырабатывается около 2 трети этого количества витамина. Если прорастание происходит при дневном свете, процесс витаминизирования ускоряется. Одновременно образуется витамин D, очень необходимый людям в зимнее время, когда нет солнечного света, нету и недостаточно. Самое активное прорастание зерна происходит при температуре 17 градусов Цельсия. Ниже 5, выше 35 зерно не прорастает вообще или этот процесс замедляется. Важным условием является приток свежего воздуха. Чтобы зерно, не задохнулось, чтобы зерно не задохнулось, надо должен быть приток свежего воздуха. Поэтому зерно нельзя насыпать в несколько слоев. Желательно рассыпать его тонким слоем на жести, бумаге, на дне эмалированной или стеклянной посуды. После 48 часов прорастания... Вода полностью впитывается в зерно, и его нужно рассыпать на льняном или хлопчато-бумажном полотне, натянутом 2-3 слоя на раме, в хорошо проветриваемом помещении при температуре 20 градусов Цельсия. Это зерно надо постоянно увлажнять водой из лейки на протяжении 2-3 дней. За это время ростки достаточно разовьются, и тогда зерно можно смолоть или измельчить для выпечки хлеба. Самого полезного и вкусного, из всем, какие только можно себе представить. И вот этот процесс может не получиться, если вы не будете точно поддерживаться всех вот этих рекомендаций, о которых только что я рассказала. Люди, которые употребляют сырым луком и картофелем, имеют крепкие здоровые зубы, хорошее пищеварение и не страдают желудочными заболеваниями. Они, как правило, выносливы и способны выполнять любую физическую нагрузку, работу. Вот таким образом мы поговорили с вами о, о хлебе будущего. То, к чему, о чем я ознакомилась и поняла, что оно действительно... Так, друзья, кто, кто к нам присоединился? Пишите, спрашивайте. спрашивайте, задавайте вопросы, давайте поговорим. Так. Так. Значит, сейчас мы с вами обсудим влияние воды на организм. Значит, как, мы с вами, как мы с вами знаем, что без воды нет жизни. Это такая распространенная и одновременно такая необыкновенная жидкость составляет большую часть всех живых существ. Наш организм, человеческий организм, состоит на две трети, это 70% из воды. Вода входит в состав, в состав всех наших клеток. Иными словами, через организм постоянно протекает ручей, который мы пополняем за счет напитков и пищи. Вода выделяется почками, кишечником и кожей. Без воды человеческий организм погибает в течение нескольких дней. Суточная потребность жидкости составляет для взрослого человека 2,5 литра. Кроме того, следует обратить внимание на то, чтобы примерно такое же количество жидкости выделялось и из организма. Для сохранения молодости и здоровья полезно пить обыкновенную в воду, живую, если она не загрязнена промышленными отходами или хлором, пол-литра натощак. Такая порция некипяченой воды или травяного чая, если вода некачественная, имеет решающее значение для обмена веществ. Чтобы понять важность употребления воды или травяного чая, необходимо вкратце рассмотреть устройство водного хозяйства в организме человека. Это сложная физиологическая система. Здоровье, здоровые почки ежедневно выводят около литра жидкости. Таким образом поддерживается равновесие жидкости в организме. Вот. Важную роль в, водном, в нашем водном хозяйстве и, имеет и кровеносная система, обеспечивающая органы жидкостью для безупречности безупречной работы они нуждаются в достаточном количестве жидкости клетки организма которые постоянно отправляют э, отравляются токсинами просят воды и тому как увядающие растения просим дождя то есть воду надо пить для, для того чтобы возобновить или улучшить обмен веществ обмен веществ когда в нашем организме Улучшается, выводятся токсины быстрее, работают лучше почки или, попросту сказать, промываются. Да? Вот если клетки нашего тела частично теряют природную устойчивость, ослабление протеканием через них токсичных остатков процесс обмена веществ, открывается дверь для микроорганизма. Это токсичные остатки, которые можно устранить соответствующей диетой, вентиляцией легкой, физическими упражнениями, а также с помощью поста и употребления достаточного количества воды, травяного чая. Именно травяного чая, именно травы. Травы – это жизнь что способствует вымыванию токсина из нашего организма. Поэтому при простудах в основном и рекомендуется пить, пить побольше травяных чаек. В основном мы знаем малина, калина. Это наши бабушки с детства, с нашего детства, когда мы были еще их внуками, они нас приучили чуть что сразу малинка. Малинка, малинка, и причем не ягоды, а именно рекомендуется лучше всего э, брать малину э, веточки, заваривать и вот такие чаи во время ОРВИ и употреблять, и пить. Оно хорошо выводит. И, кстати, э, веточка малины заваренная, у нее очень много витамина С. И точно так же есть там аскорбиновая кислота. Вот таким образом обильное употребление воды или травяного чая мобилизирует, наши органы и поэтому органы активно начинают работать, активно выводят вредные вещества вот. и поэтому ну, кроме того еще конечно употребление травяных чаев и овощных отваров является важнейшим фактором борьбы с ревматическими болезнями вот. здесь активизируется кровообращение поэтому лучше выводятся токсины и э, вот эти вот все атеросклерозы, человек об этом все забывает. Есть такие вот, называется и э, рекомендуют, называется утренний напиток. Самым благоприятным временем дня для очищения организма от токсичных э, веществ, это является утро. Важное значение имеют как употребление жидкости, так и физические упражнения. Почему всегда врачи рекомендуют э, зарядку. Поэтому утром необходимо пить э, либо стакан воды, если она чистая, либо можно выпить, называется, утренний, утренний э, напиток. Этот напиток, он не утоляет жажду, а это обыкновенный Ага. Вот утренний напиток, это называется стакан воды. Жидкость, принимаемая утром, должна не содержать токсических веществ, не содержать кофе, алкоголя, вот всяких чаев крепких, можно травяные, а должна содержать определенное количество минеральных солей и витаминов, иметь алкализирующую особенность, со щелочностью немножко, а также стимулирующую пересталику кишечника. Богатый щелочными щелочами картофель в соединении с морковью, сельдереем, петрушкой, с добавлением льняного семени, и пшеничных отрубей способствует нейтрализации чрезмерной кислотности Рекомендуемый выше утренний напиток то есть утренний напиток это картофель морковь это это сок с картофеля морковь сельдерей петрушка добавляем туда линой, линой семя и пшеничные отрубя вот такой вот прекрасный утренний напиток который действует как противоядие я диет, вредным продуктом, обмена веществ. Вот. И он очень полезный. Вот он и считается утренний напиток. То есть прекрасно чистит организм. Вот надо еще раз запомнить. Значит так, берем картофель через соковыжималку, туда же морковь, туда же сельдерей, петрушку. Туда же добавили льна немножко и чуть-чуть пшеничных отрубей. И все это утром стаканчик выпили. Вот. И всем приятного, о, приятного аппетита, здоровья, не болеть и заниматься собой обязательно. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Я вас очень люблю. Спрашивайте, пишите мне комментарии. Вот Будем обсуждать всякие темы, будем разговаривать. Пишите, может быть, вам хотелось бы... Э, Какую-то затронуть новую тему. Всем пока-пока. Подписывайтесь. Я вас люблю.